Is it really that time again? Welcome. Welcome to City 17. Всем привет ребята! у микрофона снова Максим, и сегодня расскажу о крайне амбициозном проекте, цель которого это не просто воссоздать, но еще и в некоторых моментах переделать и даже улучшить оригинальный Half-Life 2 на втором сорсе. Но всегда есть небольшое «но». Поехали! Для начала стоит прояснить один крайне важный момент. На самом деле, в этом видео пойдет речь сразу о двух проектах. Project 17 и Half-Life 2 Remade Assets. В моей голове у разработчиков этих проектов получился настолько идеальный творческий симбиоз, что их идейно даже не хочется разделять. Прошу заметить, что абсолютно все увиденное сегодня находится в процессе разработки и будет всячески улучшаться и дополняться, так что если вдруг вы заметите какой-то изъян или неточность, не воспринимайте это как релизный вариант. Давайте по порядку. Half-Life 2 Remade Assets — это проект, цель которого сделать делать абсолютно всю библиотеку ассетов оригинальной игры. Его сложность заключается в том, что Half-Life 2, как вам скорее всего известно, вышел в 2004 году, во времена, когда прорабатывать каждый ассет до мелких деталей просто не было возможности, да и особого смысла. Для компьютеров того поколения, проект Valve и так был эталоном номер один с многих точек зрения, это и графика, и физика, и взаимодействие игрока с окружением, так что если проецировать этот стандарт на 2022 год, то каждый сет надо не то, что модифицировать или переделывать его надо буквально воссоздавать с абсолютного нуля, учитывая все наработки современной игровой индустрии. На данный момент ребята уже выпустили 4 и готовят пятый пак всевозможных ассетов, которые включают в себя десятки текстур, каноничных постеров и даже уличных граффити. Используя большинство этих ассетов, крайне талантливый sf под ником DP Regat релизнул десятки короткометражек, фото из которых вы будете периодически видеть на протяжении этого видео, обязательно потратьте Часик другой, и посмотрите все его работы. Так как помимо хобби в виде создания небольших фильмов, он еще и принимает непосредственное участие в разработке на роли environmental и концепт художника. Что интересно, помимо того, что ребята воссоздают существующие ассеты из всей трилогии второй части, они еще и придумывают абсолютно новые, не дошедшие до реализации концепты. К примеру, вот такой вот грузовичок, для которого существует официальный концепт-арт, но в саму игру он по каким-то причинам не попал. Или же полностью интерактивная игрушка шлепы в костюмчике ученого из Black Mesa. В целом, какой-то глупый от себятины не планируется. Все нововведения должны выглядеть максимально уместно, либо обыграны в какой-то прикольной идеи по типу плюшевой игрушки. Команда старается строго придерживаться стилистики и видения оригинального геймдизайнера Виктора Антонова. При разработке используется тот же подход, что и у самих Valve, то есть плейтесты локаций геймплея проходят параллельно с основной работой, что позволяет регулярно тестировать новые идеи и при необходимости что-то подкорректировать на ранних этапах. Изначально все ассеты создаются с расчетом на максимальную интерактивность в виртуальной реальности. Но ребята учитывают возможные пожелания комьюнити, и если кто-то захочет заюзать к примеру, какой-нибудь СМГ или любой другой предмет в своем проекте для плоского монитора, он без проблем сможет это сделать. И особенно прикольно то, что абсолютно все ассеты используют оригинальные пути к папкам и названиям файлов из Half-Life 2, что сильно упростит жизнь многим мододелам.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 Напоследок потыку минное поле и наверное уже буду выводить вот такие вот ножички, которые разграю между теми, кто перейдет по моей ссылке в закрепленном комментарии. Там же вы найдете бонус на пополнение и бесплатные 10 центов, количество активаций ограничено, поторопитесь. Один из самых сложных процессов в работе команды Remade Assets это ремастеринг текстур, ведь огромное количество деталей в оригинальной игре это просто заблюренное месиво из пикселей, содержание которых в итоге надо додумывать самостоятельно, добавляя всевозможные пасхалки, как например вот на этом шкафчике с отсылкой на оригинального издателя Half-Life. Project 17 в свою очередь это проект, команда которого намеревается использовать все эти ассеты на практике, то есть сделать рабочий прототип без демонстрации Проделанной работы. Так как ресурсы у разработчиков не бесконечные, на данный момент все силы брошены на воссоздание вступительного пролога игры. А это на скидку все ключевые моменты, начиная от речи Джимена, погони от метрокопов, встреча с Алекс и заканчивая большой кат с получением HEV костюма и попыткой телепортации. Просто представьте всю эту кучу свистоперделок в лаборатории Клейнера, которые станут полностью интерактивными. Ну и как вы скорее всего поняли, просто ремонт ремейка карт и ассетов, к сожалению, недостаточно. Ребята естественно заморачиваются и переделают абсолютно всех необходимых врагов и персонажей. На данный момент в активной работе находятся Доктор Клянер и Уоллес Брин, а для НПС и врагов по типу метрокопов, комбайнов или даже мура львов, разработчики и вовсе делают отдельные кастомные модули поведения, чтобы они могли правильно взаимодействовать между друг другом и с игроком. Это особенно важно, учитывая то, что самые сложные сложные взаимодействия наиболее заметны как раз в первой части игры. На данный момент все неиграбельные персонажи относятся к какой-то определенной фракции, они естественно могут быть как враждебные, так нейтральные, так и дружественные в зависимости от ситуации. Под NPC имеются в виду не только живые существа, но и всякие роботы по типу турелей, сканеров, роллер и камер. Референсы для всевозможных взаимодействий создаются при помощи самодельной системы захвата движений, и впоследствии на основе этих примеров, аниматоры создают полноценные анимации для NPC, и на самом деле это тоже не самая простая задача, особенно учитывая то, что у ребят совсем нет бюджета и качество финальных анимаций не должно уступать уровню Half-Life. Alex. В отличие от Project 17, команды Half-Life 2 Remade Assets не ограничена лишь вступительной частью и переделывает вообще все ассеты, включая первый и второй эпизод, это необходимо для того, чтобы если другие команды захотели использовать их ассеты, то у них был бы доступ к библиотеке всей трилогии. И как раз одним из таких проектов является Anti-Citizen, действие в котором происходит между Half-Life Алекс и Half-Life 2. Сюжет, по сути, полностью самостоятельный и лишь косно связан с оригинальными играми, а повествование идет от лица двух повстанцев Лени и Персии. Завязка следующая, после серьезного удара комбайнов они были вынуждены залечь но пока все не успокоится, и заодно придумать, как же можно восстановить сопротивление. Лени удается послушать что-то важное в переговорах противника и не отправляются за пределы Сити-17 на поиски того, что поможет потенциально перевернуть ход. Проекты Project 17 и Half-Life 2 Remade SS разрабатываются уже два года абсолютно бесплатно. Ребята активно ищут новых людей в команду. Это и 3D художники, и скульпторы, и даже звуковые дизайнеры и композиторы. Так что если вам кажется, что вы сможете им помочь и вы хотите присоединиться, обязательно заполните форму по ссылке в описании. Там будет вся необходимая информация. Ну и не забывайте посмотреть прошлое видео, где рассказывал всякие интересные штучки про новые обновление CS GO и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев.